Здравствуйте. Здравствуйте. На что у вас сзади там? Чем Не обращайте общаться? внимания. А. О чем общаетесь? О религии. М -м. Никакие религии. Ну вы сейчас скажете, какая ваша религия? Мусульманская. Замечательно. У меня к вам вопрос. Как а к мусульманину. Пять столпов веры, вы знаете? Не, не знаю. А какой же вы тогда мусульманин? Такой. Вы врете? А зачем вы врете? А что, нельзя что ли врать? Нет, врать можно, а я просто спрашиваю, спрашиваю, зачем? А зачем смысл вам говорить? В смысле, смысл. Ну вот сейчас вы сидите, да, в мониторе гуглите, да, и задаете мне вопросы. Никчёмные. Вы этим что хотите Себя показать что вы Подождите, подождите, стойте А что вы загорелись? Я, я не, не загорел... знаю, о чем чё, вы говорите я Что я загорел... должен в мониторе Я говорю вам Я не